Хотят твои деньги. Ну а если ты недееспособный, деньги твоих родителей. Они хотят и говорят, что донат не влияет на игровой процесс. Но есть неопровержимые доказательства, поэтому вин обличий. Сейчас мы их всех выведем на чистую воду. Здарова, мужские мужчины! И сразу же расслабьтесь. Жути навел чисто ради кинематографа. Собственно, к сути происходящего. Когда создают продукт, каждый автор рассчитывает на прибыль. Как ни крути, все хотят кушать. И я сам считаю, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Есть только тонкая грань между желанием сделать качественно и сделать спустя рукава чисто ради наживы. В колде, к сожалению, в последнее время второй пункт выходит на... На первый план, да и к тому же, клиентоориентированность разработчиков направлена на Азию: аниме-скины, самурай и прочее движуха в игре уже давно имеется. ОКА, okay, нас никто не заставляет покупать донатные скины? Хочу отдельно выделить бесплатные скинчики за ивенты и рейтинг это очень хороший жест от разрабов в сторону простых парней со двора. Но мы сейчас не об этом. Какое преимущество мы получаем, покупая заветный донатный скин для общего понимания картины, хочу напомнить об одной истории, связанной с Warzone. Один игрок заметил, что после осуществления микротранзакций, неважно, боевой пропуск или скин он приобретал, его закидывало в лобби, где игроки не такие душные. К этому эксперименту подключились и другие пользователи Reddit. и все, как в один голос, твердили о наличии такой вот механики с подбором. Часто стримеров и контентмейкеров по Warzone в этом упрекали, что они скидывают себе хард-лобби донатом и делают контент. К слову, каких-то официальных комментариев от разработчиков пользователи не дождались. И вроде как эта история немножечко заглохла. В мобильный Колдее я как-то пытался провернуть такой движ, но каких-то серьезных успехов не последовало. Все из-за того, что в мобильный Колдее есть система рангов, которая помогает разделять игроков. А за подбор отвечают такие показатели, как КДА, МВП и Винрейт. Думаю, многие замечали, что после двух-трех вы игранных каток, каких-то овощных рандомов в команду закидывает. Как говорится, это норма. К слову, пути корректировки подборов в теории есть. Может быть, их как-нибудь попробую сделать, но это в другом фильме. Пока что поставим выпуск на паузу и залетим к мышку. Ведь на данном киноканале есть лайфхаки и фишки с нычками для королевской битвы. Сборки, обзоры новых сезонов и боевых пропусков. Но самое главное, что мышка с товарищами большой конкурс на 25 тысяч CP устраивает. Я, конечно, ни на что не намекаю, но подарок себе на Новый год сделать пора бы уже. Ссылку обязательно лутай в описании. Так вот, мужики, у меня есть небольшая коллекция донатных пушек с интересными особенностями. Хочу отметить, что я некоторые скины сравнивал со стандартными обличьями, чтобы выявить хоть кое-какие микропрофиты. Но, увы, я такого не нашел, да и вообще разработчики не глупые, чтобы такие явные следы оставлять. Поэтому мучить вас сравнениями, что быстрее, что быстрее целиться, где больше урон, я не буду. Взглянем на косметические преимущества. Допустим, скин на РПД орбита, прикольный облик, которому некое подобие коллиматора забабахали. Естественно, это выглядит интереснее, чем обычная мушка, да и, откровенно говоря, приятнее играть с такой вот прицельной планкой. А помните времена, когда агрессор был в мете, и многие хотели заполучить скин кардинал? Из-за того, что мушка очень сильно походила на мушку DRH, с которой намного комфортнее работать, нежели со стандартной. Такая же история и с БК-57. Вот стандартный скин, а вот легендарный Здесь уже разница колоссальная. Легендарное обличие вообще на какой-то скин от АК-117 смахивает. Тут еще к тому же лишних рамок прицельных нет. На ФАМАС взгляните, тут тоже все уже по накатанной происходит. Вот и как думать, преимущество это или нет. И это только малая часть обликов, которые еще более-менее нормальные. Чуть позже поговорим о скинах с очевидным профитом. А сейчас давайте взглянем на неудачные прицелы у донатных одеяний. Пчелиные легендарный скин на HBR выглядит симпатично. Его главная особенность это встроенный коллиматор, но он выполнен неудачно. К тому же у этого скина есть свечение вокруг оружия. Летают осы и визуально в бою это все немножечко мешает. К тому же после килла раздаются дополнительные звуковые эффекты, которые также мешают геймплею. Вообще это главная особенность легендарных и мифических скинов. Дополнительные визуальные эффекты на оружие, по типу свечения и нужные звуковые прибамбасы. К ним я еще вернусь. Давайте посмотрим на следующий неудачный легендарный прицел. Он красуется на легендарном скине у СКС. Этот глаз вроде как должен облегчить нам задачу, но на деле все иначе. Гораздо удобнее играть со стандартным скином, нежели с данным. Разработчики в основном все делают более-менее профитнее, вот например скин на MX-9, мушка лучше чем у стандарта, у СВД вообще прицел имбовый, так как на стандарте есть слепая зона. Если бы я делал топ имбовых скинов с мушками, то на третье место залетел бы легендарный скин на Локус, так как в зуме обзор гораздо больше чем в дефолте. На второе место я засунул бы калаш в скине «Изморось». Его у меня, к сожалению, в инвентаре нет, но прикол со встроенным коллиматором вы уже поняли. И на первое место залетел бы «Феник. Двигатель смерти» с просто невообразимым прицелом. Пока кто-то будет тратить слот для коллиматора, обладатели данного скина лучше рукояточку на контроль возьмут и не будут париться. Еще на первое место я поставил бы мифический скин на М13, в котором и коллиматор встроенный присутствует, и счетчик количества патронов в боезапасе. Кто-то может сказать, ну и хрен с этими прицелами. Только вот не все знают, что доводиться и стрелять на средней и дальней дистанции с ними гораздо проще, чем с дефолтной мушки. Ходит еще один миф, в котором говорится, что легендарные скины выносят и регуют урон гораздо лучше, чем дефолт. Вот тут не все так просто, ибо много каких факторов вообще на регистрацию урона влияет. К тому же в основном новые легендарные скины выпускаются на такие же новые пушки, которые вначале сами по себе хороши, если, конечно, это не дискомет или громила. Проверить на полигоне данный миф не получится, ведь значения будут идентичны. Повторюсь, это было бы слишком палевно со стороны разработчиков. А вот то, что скины могут быть забагованными, это как здрасте. Но в основном они ломаются в плохую сторону и никаких бафов не дают. Мое личное отношение ко всей этой движухе с калиматорами, конечно же, негативное. В бесплатных скинах за ивенты и рейтинг такого не найти. Помимо этого, легендарные и мифические скины переползают. Пополнены ненужным визуалом и посторонними звуками. Это все очень сильно отвлекает. Да, типа они прикольные, и вы таким мега эксклюзивчиком становитесь. Короче, хз, мне это не очень нравится. Если уж использовать скины, то только эпические, у которых нет визуала и звуковых левых эффектов, только прицельчик. Феник и коллаж тому в пример. Предлагаю прямо сейчас в комментариях начать обсуждение: помогает донат тебе, или же нет, или это все херня. Мое мнение ты уже услышал, теперь буду ждать твое. В общем, поддерживай выпуск кулакичем и подпиской, а я угнал-погнал. С тобой был Агнец.